Доброго времени суток, с вами Катамхали Американский линкор девятого уровня Миннесота Карта-ловушка Игрока у нас сегодня зовут Крейт Первый залп, 11840 урона Залп по кораблю восьмого уровня, по-моему, да? Шербург Кстати, неплохие вот эти новые крейсера я тоже пока что получил только восьмерку и в принципе неплохо на ней так играется дальше наверно будет интереснее еще один залп, так кучно летят снаряды прямо на этот раз урона немного побольше но странно, <laughs> не знаю, я у себя такой кучности никогда не видел на средних дистанциях, да, так кидаешь, а там... Все летит туда, куда не надо. А тут прям так пучно. Ну, Шербург решил слиться, по-видимому, летит по центру. Наверное, ну, сейчас будет первый уничтоженный. Оп, нет, снаряда не успевает долететь прямо из-под носа здесь. Уводят. Не знаю, зачем вообще выходить в бой и вот делать вот такие вот вещи. Вообще, зачем ты вообще в игру зашел? Ну, кто-то, может, просто не хочет играть против десяток на восьмерке. Но корабли это не танки. Здесь даже на восьмерке против десяток можно показывать отличные результаты, если ты умеешь играть. Это в танках, да, бывает. Там еще настолько он... Попал куда-нибудь. Понимаешь, что особо никого не пробьешь. Ну, к примеру, там... Да, цели все видишь бронированные. Опять как-то куча ну, так снаряды летят. В кораблях все-таки даже на стоковом аппарате можно показывать хорошие результаты. Это, это по-видимому, был танкист. Ну, Миннесота продолжает потихоньку двигаться на правый фланг. Ну, иначе она не умеет. Корабль достаточно медленный. Один из самых медленных, наверное, на уровне. Что там, 20... Сколько вот сейчас максималка? У него, ну, 23, наверное, у нибудь Что крайне мало. Зал по Джанбарту с дальней дистанцией. 19 километров. Ну, на Джамбарте, да, особо не заморачивается. Но, по-моему, он тут слишком большую дистанцию. Джанбард держит. Надо все-таки поближе к точкам подходить. Линкор, на котором не, нет вариантов, как играть. Выкатился носом, и той себе настреливать. Ну, блин. Надо все-таки борьбу за точки вести. А чтобы вести борьбу за точки, надо подходить поближе, все-таки. Сейчас, наверное, Колорадо придется не сладко. Так, потихоньку ползет бортом, залп. Ну, я так и думал. <laughs> Причем 5 сквозняков, 3 пробития, одна цитаделька. Но этого достаточно. Там уже было не так много прочности. Счет уже 1-3. Здесь надо быть аккуратнее. Где-то там эсминец. Их всего в бою два. Но один как раз таки на этом фланге. Второй сменится на точке С находится. Тут вроде уходит Миннесота от торпедной атаки. Прям чуть-чуть возьми больше упреждения. И Миннесота получил бы. Здесь торпеды в борт. Ну, ничего там, магами зато он поймал. Зал поляски. Дистанция большая, но. Посмотрим, что будет, когда снаряды долетят. Пять с половиной тысяч, маловато. А это что? За одна тут такая торпеда. А, это, наверное, от веера, который Магами там или кто поймал. Да, Магами точно. Счет выравнивается. 3-3. Команда противника не собирается сдаваться. По крайней мере, пока что. На точке А тут у противников. Я как царю. -то на точке А численный перевес, на точке С численный перевес. Где все союзники? Хотя нет, на... а, ну да, на точке С там три союзника, ну, считай, авианосец четвертый и четыре противника. В принципе, если, да, авианосец 4 на 4 вровень, ну, там еще вон эсминец подтягивается. То есть на точке С, наоборот, теперь союзная команда в большинстве окажется сейчас. Ой, блин, ну тоже так нельзя так на Советском Союзе играть, сейчас будет больно же. Пять. Пять цитаделей за один зал. Этого следовало ожидать. Учитывая, ну, у Миннесоты прям летит. Снаряды такие, ну не снаряды, да, залпы такие кучные. Если бы это был я, наверное, сейчас, ну, дай бог, одну цитадельку удалось бы выбить. Ну вот и Джан Барда сначала отыгрывал на дальней дистанции, а тут вдруг Нати пришел. Вот он я, забирайте меня тепленьким. Уже прочности 17 тысяч всего. Теперь 7. Кто его так наказал? Не, не, не, не понимаю, не вижу. Тут даже предположить не могу. Ну может, от эсминца там торпеды поймал? Ну хотя у Блыски там дальность торпеда-то не такая большая. Где он там мог Выхватить Линкоры с дальней дистанции Миннесота всего Сейчас второй залп под по Джанбарту дала Сейчас по-моему Будет третий заключительный <связать> Ну может и нет, Джанбард прочность Восстанавливает, нет, все-таки да <связать> нет, да Это третий Уничтоженный противник 140 тысяч нанесенного урона Как-то легко все дается Миннесоте Причем по нему вообще никто практически не стреляет Но на Аляске там, ну фугасы, фугасы Когда один крейсер по тебе стреляет Не так-то и страшно Тем более, когда у тебя прочности достаточно еще все ремонтные команды В запасе Миннесота сейчас даже я, я не понимаю, зачем он сейчас уходит Туда и иди вперед Сближайся с Аляской Че ты убегаешь? Тут больше никого нет Авианосец там еще сидит За островом, вообще красота Хилку врубай и вперед Пять с половиной тысяч. Ну ладно, тут понятно, Миннесота убегает. Там эсминец на точку зашел. Я сначала подумал, мало ли, может эсминец мог уйти на центр. Но нет, эсминец здесь. Второй пожар получает Миннесота. Терпит пока что. Но прочность позволяет потерпеть. Да не забываем, что этот урон весь, в принципе, восстанавливается. Почти при помощи ремонтных команд. Так что Миннесота может еще много себе прочности восстановить. А вот сейчас Аляски следовало бы стрелять уже бронебойными снарядами. 12 тысяч, что Шака успеет там сбросить. Ну, как вот я не понимаю, на эсминцах так играть неаккуратно, попадать в засвет. А, он перестреливается с блыска. Блыск хочет добить, походу. Я сначала подумал, что он просто засветился. Ну тут в Миннесоте Сегчество, сейчас выживание, может выживание. быть тяжеловато Получается здесь один против троих Эсминец, Аляска solved, И еще и авианосец Еще один пожар получает Миннесота Аляска По-моему Все Нет, везет Ни одной цитадельки нет Три сквозняка, три пробития Повезло Аляске Хотя все равно снаряды летели достаточно кучно Дистанция, ну, убойная, я бы сказал. Что там, 12 километров, даже чуть поменьше. Торпеды проходят мимо. А вот сейчас, вот, конечно, изминец делает огромную ошибку. Вот я вот тут... тут... Нафига ты попадаешь за свет, еще и начинаешь стрелять? Вот. Это было очень глупо. В такой ситуации, когда здесь один линкорд, спокойно, да, там, отыгрывай, не попадайся и... ...спайм торпеды по КД. Нет, он попадает за свет, засвет, Миннесоте хватает одного залпа, чтобы его наказать. Это не то, что неумелый эсминец, это... У меня нет слов, как назвать такого игрока. Типичный игрок моей команды, да? Так могут сказать многие игроки. Вот Аляска. Додумался, борт убрал, стал носом. Сейчас Акаку еще бросит. Свои торпеды, две штуки. В Миннесоте уже деваться некуда. Надо сразу использовать аварийку. Главное разобраться с Аляской. А дальше на вкусная останется шакаку. Аляски надоело походу это сражение, он так сэр. думает. Подставлю я все хорош, тут нормальный чувак на Миннесоте мне пора сливаться. Есть кракен четвертый уничтоженный. ну и теперь в виде авианосца, у которого уже авиации не осталось, отбиваться им особо нечем, да, поднимает он в воздух торпедоносца. там сразу в эскадриле всего две штуки. Может, у меня там еще бобры есть или штурмовики? Да, два бобра есть. Почему... Миннесота не включает ремонтную команду. Уже, по-моему, ждать нечего. Можно спокойно ремонтироваться. Есть цитаделька. но ну, еще один залп, и мне кажется, Шакаку уже... Все. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.